Вот это вот Семочка. Семочка это друг Урчи. Ну, парень Урчи хук. Семочка с хуком не дружит. Семочка вот он же. Семочка дружит, а хук Семочка не дружит. Зато Урча с ним тоже подружилась. Я сегодня хочу показать, как они вместе играют и как Сема гибрид волка. Это наполовину Алабай, наполовину самый настоящий волк. Вот. Как он мне помогает э, приучить Урчу. Сейчас он ведет себя заторможенно, как замороженный такой. Неактивный, неадекватный. Почему? Потому что э, за камерой стоит Саня, который изоленты примотал GoPro. Куда он машет там рукой. И все мы не очень хорошо реагирует. Сейчас он уйдет, и у нас общение начнется. Вот. Все, Саня, все, валите. Сема, молодец. Сема, будет кусочек? Давай Семе кусочек да. дам. Сема. Ой, Сема активный сразу стал. Давай. Вот. Давай лапку, Сема. Сема, лапку. Молодец, хорошо. Сема, хороший мальчик. Шо, Сема, умница. Будем с Урчиком играть. Давай, Урчика откроем. Урча, Урча, ко мне. Сема, отходи, Сема. Урча будет играть, давай. Сема, не, Сема, иди. Урча. Ну ладно, Сема сейчас придет. Давай, Урча, Урча, на, Сёма. Ну, сейчас я выпустил, Сёма хочет пообщаться, пообщаться с Хуком. Вот, камера сейчас не цепляет, а то он виляет хвостиком. Урча, на ко мне, иди скорее сюда. Я сейчас буду дальше работать по приучению Урча. Урча, кусочек дал, иди ко мне, иди, Урча, иди ко мне, на, иди кусочек бери. Давай, давай, давай. Урча, Урча, иди ко мне. Урча, на. Все, иди скорей, давай. И давай мне лапку, лапку давай. Хорошо, лапку. Ай, умница. Я Урчу поглажу. Урча, умница. Хорошая девочка она. Ай, умница. Урча, молодец. Ну, потихоньку, да, Урчик? Успехи у нас идут потихоньку. Сейчас Семочка придет. Мы попробуем играть. Ну, мое, мое, зайка. Это, это Дюма. Знакомься. Это тоже гибрид волка, наполовину лабай, наполовину волк. Страшный волк. Сема. Сейчас мы попросим. Ой, не Сема, Дюма, Дюма. Это брат, Дюма, брат Семочки. Сейчас я его попрошу дать лапку. Дай мне лапку, Дюма. Дай лапку, Дюмочка. Дай мне лапочку, дай, молодец, хорошо Лапочку, ай, умница, молодец, хорошо Так, Сёма Сёма Лай. Молодцы, хорошо, Сёма Сёма там воюют, короче, с хуком курча на, иди ко мне, Урча Урча, иди, я дам кусочек стой, Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Не все так просто, мне надо Сему тут закрыть на. на, на, на, на, на Хорошо, молодец, хорошо Ай, умница Какая хорошая девочка какая Прям ласковая такая Лапками мне, а я глажу Урчика А Урчик, Сема, на, Сема, на Ай, Сема, Сема молодец Так, на, Семик Семик, на Айти, айте, айти Вот, а теперь мы будем играть все, я закрыл воротики, и Семочка, и Урчик. Урчик, ай, ты мой сладкий, Атя, семочи, не ругайся на девочку. Сема, что-то офигел, Семочка? Давай играть. Давай Урчика ловить будем. Урчика ловить. Сема, Урча. атя, ай, атя, давай, Сема. Ай, молодец, Урчик. Урча хорошая. Молодец, давай поиграем. Ай, молодец, давай, играть, давай. Ай, умница, давай, ай, хорошо. Ай, волк, молодец, волк. Мало. Сёма помогает мне играть с Урчи. Ай, Урча, мало. атя. Кто меня вчера тяпнул хорошенько так? Ай, молодцы, все. И вот она забывается, что мы, мы играем. Я ее валю, валю на бок, держу, помогаю, помогаю. Да, ай, ай, молодец. Все, не больно, не больно. Все, все, все. Мы играем, Урча. Хорошо. И Сёма помогает мне играть. Молодцы. Хорошо. Я тихонько достаю кусочек мяса и пытаюсь э, отвлечь от игры Урчу. Урча, Урча, ко мне. Урча, Урча, Урча. Молодец, хорошо, Урча. Ай, умница, хорошая девочка. Яка, молодец, зайка, молодец. Ну, постепенно, постепенно. Сема, давай играть. мы умница, да? Хорошая. Урча, молодец. Ай, я, зайка. Урча, молодец, хорошо. Вот мы с урчиком играем и постепенно вот так вот. А, урч, и со мной играть будешь? Давай, давай, давай. А, я тебя держу. Ай ты умница, ай ты умница, ай ты умница. Давай, ай, ай, ай я волк тоже. Давай, урча урча Урча, я тоже волк, давай, давай, падай, падай, давай, я тебя все, грызу за шейку. Вот так. Сема, кусай ее. Ай, молодец. Хорошо, Урча, зайка маленькая. Ай ты моя умница. И вот так постепенно, постепенно. Ай ты, умница. Все, хорошая девочка, Урча, молодец. Играем. Играем. Сёма, помогай мне, Сёма. Ай, Сёма, хук, показаний, косточки. Там. Молодец. Ай, Урча, умница. Урчик, Урчик. Сёма, помогай мне. Давай. А Семе кусочек дам Ай, нет, кусочек нет А я у тебя пошутил, все Молодец, Ай, все Кусочек, да так ты не расколдуй Где у меня кусочки хранятся Иди сюда, Урча, ко мне Урча, Иди гладить буду, ай, умница Ну вот, гладим, глазки, ручки Вот так, хорошо, молодец Не-не-не, молодец Сёма, меня челувать. ай, умница Да, Сема мой сладкий Тоже заинка мой хороший Сема молодец где Урча? Поглажу. Ать, ать. Поглажу, урчу. Дай попочку поглажу. Иди сюда. Попочку поглажу. Ой, поглажу и подержу, урчу. Тихонечко подержу. Ай, какая собака лесная. Собака лесная, Урча. Давай Семоку. А это что Дюма там делай? Дема, что делай? Демка, тебе скучно? Ну, подожди, подожди, Дема. Еще до тебя очередь не дошла, зайка. И Дёма молодец. Все, Сема, где Урча. Урча. Дай, дай, стой, давай поиграем, урча, урча. Ну давай играть с тобой, давай. Я, я, ай, урча, больно, больно, больно, урча, больно. Урча, мы же играем, давай. Ну давай, я урчу, держу, вот так, держу, урчу, урчу и мучу. Помогай, все, помогай, все, помогай. Держи эту серую шельму. Серая шельма, серая шельма. Молодцы, все. Ай, ай, молодец, ай, ай, молодец. Злой лоб, ай, молодец. Урча все лапку дает А Урча ничего не достал Урча. Урча Урча Урча, Ой какая хорошая Зайка Девочка моя хорошая Моя зоенька, Молодец Вот так вот постепенно Легкими движениями В процессе игры Мы знакомимся ближе друг с другом Больше доверяем друг другу и в конце концов, сможем уже застегнуть ошейник, я думаю, в ближайшее время. И можно будет попробовать выйти на прогулку. Ну, в принципе, я его вот сейчас беру за шею, вот я ее держу. В принципе, за это время я уже могу застегнуть ошейник. Все, Сема мне помогает, и я... Ать! Я держу, я... я бы его уже застегнул. Все, Урча, ты в ошейнике практически. Мы тебя держим, зайка. Все, ай, Сема не буксует. Атя! Больно, Урча. Ну, то есть но ну, я хочу, чтобы она дала это сделать по доброй воле. Ну, то есть не без хитрости, мало ли я туго затяну, потом она не даст его э, не даст развязать и будет в тугом ошейнике. Ну то есть э, будет давить, как она реагирует на. Это? Я хочу чтобы э, это можно было делать ну, обычно самостоятельно то есть э, как бы надо мне по послабее сделать, чтобы помог опять к ней подобраться. Да? Ай, умница, зайка, умница, чтобы дискомфорта там не было. Ай иди ко мне, волк. Держи, Сёма, Сёма, держи, держи. Держи эту разбойницу. Урча, иди поиграем, иди сюда. Не бойся. Урча, Урча. Урча. Я волк только на двух ногах. Все. Молодец. Урча хороший. Все, я знаю, что ты штука зубатая. Вот, мы играем с тобой, молодец. Молодец. Дай-ка, Дай Сёме прикурить. Все, молодец, зажми ее. Дай-ка я ее схвачу. Ай, дай схвачу Урчу. Дай поймаю. Ай. Ай это волк. Такой волк. Иди падай, падай, падай, падай, я тебя держу, волк, волк, я тебя держу. Ай-яй-яй. Молодец. Все, молодец, хорошо. Все, держу. И пузо глажу этому волку, этой вонючке. Все, молодец. Все, почесал, почесал, все, все. Молодец, хорошо. Урча умница, хорошо. Дай пять. Ай, молодец, на мясо. Хорошо. Нажралась? На. Молодец. Атя, хорошо. Все, умница, хорошо. Все, молодец. Урча, молодец. Друзья, все? Дружбаны? Или еще нет? Нет? Не дружбаны? Молодец. Дай поглажу. Ай, молодец. Все, хорошая девочка. Все, жопку почесать. Ай, Сюма мой корифан, Сюма. Сюма. Сюма карифан. Все. Все. Молодец. Семочка, спасибо тебе. Ну, ты хороший волк. Хороший. В принципе, если вот так вот разобраться, то э, как его сказать? Сема, он такой же волк, в принципе. Ну, да, мордаху у него, конечно, ушки висят, но так он сам по себе волк. И следы у него волчи, и все повадки волка. И воет он как волк, да, Семочка? Ты как волк воешь, Зай? Ай, умница. Умница, хорошо, Семочка, молодец, хорошо. Но Дема я пока не хочу отпускать, почему? Потому что Дема, он у меня такой, не подарочек. Я думаю, сперва поближе, вот как сейчас они через сетку нюхают, не знаю, камера успевает заснять или нет, а я спокойно глажу урчу, я не знаю... Показывает эта камера или нет, но мы сейчас... Я спокойно тяну руку и, в принципе, дикой такой атаки нету. То есть мы почти подружились. Урча, дай поглажу тебя, зайка. Я У меня умница хорошая. Урчик мой, Урчик-Пурчик, ах ты моя зубатая. Ты такая красуня серая моя. Ты красавица вообще, умница. Мы... Все наладится. Все. Мы обязательно должны подружиться. Почему? Потому что сидеть в клетке постоянно это... Очень утомительно. Чтобы Урча могла совершать прогулки вместе со всеми, ну хотя бы в паре с кем-то. Нужно обязательно, чтобы она позволила одевать ошейник и приучить ее к поводку. Дарч, да, Урча, я тебя поглажу, Все, все, не бей, не бей, иди, Урча. Урча, иди ко мне, иди сюда. Иди ко мне, волк. Иди сюда, волк, иди. Иди, я тебя, иди, я тебя уроню вот так и подержу чуть-чуть на пузе, потому что я главный, я главный, урча я главный, больно, урча больно, я главный, все, ай молодец, молодец, хорошо, а я главный, главный я хорошо, ай молодец, хороший, молодец, ну, конечно микрофончик слетает, все, мы подожди, все, сейчас, я не знаю, как там что будет. Вот это вот, вот, вот, вот моя сладкая, подожди Вот, ну Я так почему-то думаю, что Еще чуть-чуть Лапку дай на, на, на, на, Дай лапку, лапку. О, вот так, хорошо, волки Хорошо, все, не бойся, все, чи Моя рука бить не будет Да, и мой Сема, дружбан Дружбан Сема, все Хорошо Ну, я? все Молодцы, хорошо Урчик, ай, младь, Урчик. Урчик. Вот так по миллиметру, потихоньку, шаг за шагом, я думаю, что вот в этом вот общении постепенно Урча привыкнет и будет доверять уже по полной программе. То есть мы будем свободно гулять, перемещаться. И я думаю, для Хука это будет отличная подруга, которая будет его сопровождать в его жизни. Да, всем. Сема, что ты делаешь? Там склад. Сема, там склад. Урча. Урча хорошая девочка. Все, не бойся, Урча. Молодец. Сё. Хорошо, я поглажу Урчу. И Сема меня целует. Тоже молодец. А Сема склад, Сема. Все, мы так нельзя делать. Урча, давай Сему мучить. Давай. А Сема мучить будет. Да, да, да, Сема. Сема. мучить Сему будет мучить. А где это волк, Урча? Где волк, Урча? Урча, урча волк. волк. И эту, эту шель мы будем мучить, мучить. Вот так поймаем за скирку и ловим ее. И мучимся, И мучим, и гладим заинька. О, моя зайка, девочка, не кусайся. Я тебя только умоляю, только не, не бей клыком. Все, я, все, все, ай, умница. Все. Ну, я ж не убиваю тебя, все. Хорошо, больно, Урча, больно, Урча, больно. Урчи, больно? Все, хорошо. Хорошо, Урча, девочка. Хорошо. Не бей, я же аккуратно. Все, ай, Урчик, Урчик. я за, урчачи, Урча аккуратно. Урча. моя кожа для тебя как лягушонок. Ложись, все, ложись. Ай, молодец. Вот так вот поиграем. Немножко опять микрофон, но мне сейчас некогда, потому что очень такой сложный процесс можно... Без пальцев остаться на раз, два, три Да, Урча? Ай, молодец Ай, Чи, Сёма, Сёма, больно Сёма, Урча, пусти Сёма, нельзя Ай. О, дай ему прикурить, Урча Дай, дай ему, фас, Урча Молодец Дай, дай, отомсти ему Волкодаву этому Ай, молодец, иди ко мне Все, хорошо, молодцы Урча, умница Ай, девочка какая Сма, держи ее, держи, все Сма, держи, давай ее сюда, давай. Сма, вали, вали, вали. Сма, пусти. Аккуратно все. все аккуратно, это. Волчару. Держи, держи. А, сейчас за мной всем прикурить, да. Ай, молодец, все. Хорошо. О. О, какая. А я тебя тоже поймал. А я тебя тоже поймал. Дай, больно. Больно, Урча. Хотя. Ворча, молодец. Хорошо. Сема, не ругайся, не, не пугай телезрителей, Сема, молодец, хорошо, все, Урча, Урча, и Сема, и Урча, Урча, не бойся, Урча, вот все-таки прямой посыл руки, она боится, вот, Сема, Сема, Сема, Сема, паразит отдай, Сема, так нельзя, это склад, Сема, что ты делаешь, ну, ты что, взломал целый склад? Это а там осталось чуть-чуть У меня из как бы сена пыли поднимается У меня дыхалка чуть спирать начинает что у меня после, ну, астматический такой, аллергический как его, приступ начинается Дай-ка поглажу, стой, стой, волк Вот, иди сюда, Урча Иди, я тебя поглажу, и все, собака лесная Молодец вот так, хорошо. Иди сюда. Ай, умница, иди. иди. Иди ко мне, иди сюда. Иди, ложись, ложись, ложись. Ложись, ну, все, хорошо. Вот, вот так. Погладить зайку мою. Вот же, хорошо. Вот оно, счастье. Ты где зарыта? Ай, умница. Ай, моя умница. Ай, ты моя девочка. Ай, ай, ай, ай, не угадала. Ну, все. В принципе, я сегодня занятиями вот так доволен. У нас новые успехи. Скоро будем на улице гулять. Да, Урчик? Урчик, молодец. Урчик, все, молодец, хорошо. Как говорят, с помощью колбасы и какой-то матери можно много чего добиться. Да, Урчик? Хорошо. Молодец. Все, Теперь моя задача э, Сему оставить на месте, а Урчу отправить э, к Хуку. Для чего я это хочу сделать? Чтобы э, как бы вот эти игры не стали обыденностью. Вот в чем дело, да, Семочка? Чтобы вот так вот в игре можно было проще и быстрее познакомиться. Все, открываю двери. Курчик, Сёма, тебе нельзя, все. Давай, Сёма. Сёма мой, Сёма, давай, у тебя пойдет домой. Иди лучше домой. Всё, ой. Всё, домой. Молодец, на, Сёма, спасибо за работу. Дружбан, ты мне сильно помог. Держи. Все, ты справился с задачей. Лапку давай. Еще раз на камеру камни, мне, Сема, Сема, мне. сидеть Лапку давай, хорошо, Сема Сема хороший волк Идем она Молодец Ну и Последний маленький кусочек Красавица Урч Нет, два маленьких кусочка Урча девочка Хорошо, Урча девочка, молодец, хорошо все Молодцы, все. и Сема молодец Вот, на этом Мы заканчиваем сегодняшнюю тренировку Потому что Астма свое дело делает как бы. Надо идти Пшикнуть баллончиком Сейчас вызываю Саню Пускай откручивает Камеру и посмотрите сразу На реакцию Семы, когда придет Саша В принципе это реакция на любого человека Если бы он был Отпущен вольно на большой территории Он бы как акула кружился А так в замкнутом помещении Ну в вольере, да. Алё, Сань Все мы сняли урок Это самое как бы занятие Можно камеру приходить откручивать Все давай я жду. Угу. Вот Вопрос в чем заключается То есть Семочка бы он как акула крутился Скажем так Пытаясь зайти сзади Поэтому он не боится не, не он, ни не Дема, они не боятся Они, как его сказать, знают, что они могут наделать Вот, пришел пришел Саша Снял камеру Саша, помаши машине ручкой Вот, и, и Сема Сема опять не хочет играть Да, Семочка? Сема. Все, поиграли? Ну все, Сема, покажи Жюбе, молодец Все Пошли. Mm -hmm. Все, пока.